Итак, мы отфильтровали шум. И следующая проблема, когда мы получили какое-то количество сигналов, это сложность э, понимания связывания этих сигналов в какую-то единую картину. Как мы уже говорили, нам нужно это все увязывать либо в какую-то карту реальности, либо в какой-то нарратив, в какую-то последовательность изложения э, какого-либо эпизода жизни человека. И Мозг, естественно, пытается сшивать из вот разрозненного количества сигналов какую-то итоговую картинку, и поэтому он заполняет эту рамку какими-то мазками, которых там на самом деле нет. Но мы достраиваем наше восприятие, исходя из нашего прошлого существующего опыта. Допустим, пользователь, который впервые берет в руки ваше мобильное приложение, скорее всего, знает, что такое вход, выход из мобильного приложения. Он знает, что там может быть меню с настройками, он знает, как может выглядеть меню и так далее. И все эти вещи уже у него существуют заранее, до того, как он получил какой-то опыт. Вообще говоря, мы, пользуясь современными медиа, мы прошли этот этап, когда на сайтах или в приложениях после этого был полный разнобой с точки зрения интерфейсов. Конец 90-х, начало 2000-х были экспериментами, когда пытались сделать очень разные способы взаимодействия с теми же интернет-страницами, потом после этого это уже конец нулевых, начало десятых, да, с мобильными приложениями. Но выяснилось, что если у нас есть какие-то унифицированные способы работы с ними, то это гораздо проще для восприятия пользователя, потому что ему гораздо проще заполнять лакуны в какой-то неизвестной ему э, области. И то же самое происходит с потребителем, который пользуется вашим продуктом, если он никогда им не пользовался до этого. У него есть очень большое количество неизвестных, и, естественно, он достраивает их, исходя из каких-то совершенно космических представлений о том, что вы ему на самом деле предлагаете. И проблема, что, несмотря на то, что мозг помогает нам заполнять лакуны нашим прошлым опытом, это приводит к тому, что мы можем начинать видеть какие-то галлюцинации. То есть начинать видеть то, чего не существует на самом деле. И это не метафора, это абсолютно прямой пример, Просто вы сможете это замечать, если начнете обращать на это внимание. У меня был такой пример из жизни, когда я э, достаточно глубоко погрузился в тему э, того, как устроены когнитивные искажения, и я начал действительно физически замечать, э, что очень часто я сначала достраиваю картину мира, э, а потом только вижу, что там на самом деле было. И э, если ты ездишь на маршрутках или на автобусах, то можешь себе представить картину, как я стою на остановки я жду маршрутка номер 131 а там ходит точно такая же маршрутка но с номером 175 и чисто визуально издалека ну то есть они одним и тем же шрифтом сделаны и так далее у меня зрение не идеально поэтому издалека эта картинка сливается и вот э, я стою вижу вдалеке маршрутку и поскольку мне очень нужна 131 э, и я хочу ее увидеть то я вижу вдалеке ну, мне очень мне кажется что да там номер 131. И я реально, если меня спросить в тот момент, вижу ли я номер 131, я бы сказал, да, я вижу номер 131. И в тот момент, когда маршрутка приближается, приближается, приближается, в какой-то момент на, в какой-то из зон значит, визуальных, ну, вот, за затылочной, зрительной коры у меня входит в противоречие то, что я на самом деле вижу и то, что я предсказываю. А я прямо с самого верха предсказываю, что это маршрутка номер 131. И тут в какой-то момент у меня прям перещёлкивает зрение, и я из абсолютно различимой цифры 131, которую я видел до этого очень-очень много раз, вижу абсолютно различимую цифру 175. И вот эта грань между э, как бы галлюцинациями, реальными галлюцинациями, она очень-очень тонкая. И то, что мы её не замечаем, это только пример того или доказательство того, что мы с детства учимся склеивать э, из просто лоскутков свою картину мира. Итак, какие бывают э, типовые когнитивные искажения у покупателей или у потребителей э, в отношении сложности понимания? Во-первых, 100% постоянно это апелляция к авторитету. То есть если у вас есть какое-то экспертное мнение и прокачка сейчас модно прокачивать личный бренд, э, модно прокачивать экспертизу компании, модно заниматься контент-маркетингом, вот вы это все делаете, потому что это увеличивает вашу авторитетность и ваш экспертный имидж. С очень высокой вероятностью потребитель даже не будет разбираться, чего ему там предлагаете. Он сразу, а, все, это эксперт, я ему доверяю. Это бывает во многих ситуациях. И примеры апелляции к авторитету очень частые. Во-первых, это в массовой рекламе рекомендация лучших стоматологов. Если вы видите человека вот со стетоскопом на шее, то значит ему тоже можно доверять. Хотя по факту врачи далеко не всегда носят стетоскопы, далеко не всегда так. И это, в общем, просто какой-то элемент массовой культуры. Причем обязательно этот врач должен быть вот такого уже достаточно взрослого возраста, чтобы было понятно, что он достаточно опытный. И это может быть актер, но мы все равно будем доверять тому, что мы видим, причем совершенно неосознанно. Другой пример апелляции к авторитету — это реклама, ну вот, из относительно свежего, это реклама полиоксидония, который сам по себе является полнейшим фуфламицином и не имеет никакой доказанной эффективности, но при этом он рекламируется с помощью образа вот такого крестного отца, который помогает справиться с простудой. И это неспроста, там даже в самой рекламе, я тоже привожу ссылку на нее, есть фраза, там с нажимом произносится «авторитетное средство от простуды и гриппа». То есть маркетологи и рекламисты, которые делали этот ролик, очень хорошо понимали, что они делали. Второе очень большое такое когнитивное искажение, о котором важно помнить, связанное со сложностью понимания, это ошибка выжившего. Очень многие про нее уже знают, но удивительно, что очень многие не знают про нее до сих пор. Ошибка выжившего связана с тем, что мы замечаем только те вещи, которые мы в итоге смогли заметить. А большое количество каких-то попыток, которые были совершены, но оказались неуспешными со стороны других людей или со стороны пользователей, мы можем не видеть. Я сначала объясню, откуда взялось это название, а потом приведу пару примеров. Соответственно, са сам термин, ошибка выжившего появился после того, как во Вторую мировую войну британское командование военно-воздушного флота попыталось э принять решение, где нужно бронировать бомбардировщики, которые вылетали на задание. Дело в том, что английские войска бомбили э, немецкие города, естественно, э, отстреливались зенитное орудие, и часть бомбардировщиков не возвращалась на базу. Но при этом часть возвращалась, и они имели пробоины на, на фюзеляже, где-то еще на крыльях там и так далее. И э, позвали математиков для того, чтобы решить задачу, какие части бомбардировщиков нужно укрепить э, свинцовыми листами, для того чтобы большее количество возвращалось домой. И понятно, что его весь укрепить невозможно, потому что слишком тяжелый бомбардировщик не полетит. Поэтому, в общем, нужно было найти какой-то баланс. И когда картировали все вот эти вот пробоины, нарисовалась вот такая вот картина. И в этой картине первая мысль, которая приходит в голову, что нужно укрепить то, куда чаще всего попадают. Ну, то есть, по-видимому, как так получается, так работает наводка или еще что-то, что... -то, что чаще всего попадают в края крыльев, там, хвоста и так далее, и нужно укреплять их. Но это глубокое заблуждение, потому что исследовались только те машины, которые вернулись на базу. Это означает, что те, у кого выстрелы зенитных орудий попали вот в пустые пространства, да, вот сюда или вот где кабины пилота или в двигатель, эти бомбардировщики не вернулись гарантированно. Это означает, что нужно укреплять именно те места, в которых нет пробоя. Uh, то есть это говорит нам о том, что мы, в том числе как маркетологи, можем обращать внимание на какое-то потребительское поведение только среди тех потребителей, кто до нас дошел, например, или кто написал нам отзыв. Но при этом огромное количество других потребителей могут быть недовольны вашим продуктом, могут испытывать какие-то сложности в работе с ним, но вы этого не знаете, потому что они не являются выжившими. То есть они не смогли донести до вас uh, свою часть информации. То же самое в, в каких-то взаимодействиях, в каком-то обосновании там, вашей деятельности перед потребителями тоже может играть роль. Вы тоже можете апеллировать к тому, что, я не знаю, допустим, вы не хотите прививаться, а в, в основном мировоззрение антипрививочников тоже основано на ошибке выжившего. Типа, ну я же своего ребенка не прививал или там мои знакомые не прививал и с ним все нормально. Вы просто увидели только, только один случай, а на самом деле вы не увидели огромное количество случаев, когда эти люди заболевали из-за того, что не были привиты. Ну и так далее. То есть об этих вещах тоже можно говорить с потребителем. И, наконец, еще одна такая большая штука. Мы постоянно стремимся достраивать какие-то корреляции или взаимосвязи в потоке данных, которые мы видим. Но, есть одна проблема… Насим Талип ее доказал математически, описал, что, если у нас есть наблюдение каких-то событий с большим количеством переменных, а, например, поведение людей является событиями с очень большим количеством переменных, неимоверное количество переменных влияет на поведение людей. Вот чем больше переменных влияет на какое-то событие, на два, на, на два типа событий тем больше вероятность обнаружить корреляции между ними пример а, тоже я привожу сайт и ссылку на описание на статью талиба ниже в описании урока и вот пример это сайт который называется spuriouscorrelations.com там выкладывают примеры странных случайных таких ложных корреляций как называют их талиб например количество людей которые утонули в бассейне в собственного дома в Соединенных Штатах Америки вот так вот ярко коррелирует с количеством фильмов, в которых появился на киноэкранах Николас Кейдж. Очевидно, никакой взаимосвязи между этим нет. Оказывается, ложные корреляции существуют в любом достаточно большом объеме данных, событий, которые зависят от большого количества переменных. Поэтому, когда вы занимаетесь аналитикой, как маркетолог, и вам кажется, что вы увидели какую-то корреляцию между двумя независимыми совершенно вещами в поведении потребителей и, я не знаю, в том, что вы сделали, например, или в том, какие вы предпринимаете меры воздействия, вам очень важно всегда помнить о, о том, что вы достраиваете мнимую взаимосвязь и что ее на самом деле может не быть. И чтобы справляться с вот этими вещами, нужно искать объяснение. То есть вы должны искать, почему... Людей в бассейнах тонет столько же, сколько фильмов с Johnny Кейджем выходит. И если у вас будет достаточно хорошее объяснение, имеющее предсказательную силу, то это означает, что взаимосвязь существует. А, наконец, последняя вещь, очень важная, это проклятие знания. Проклятие знания заключается в том, что мы, обладая каким-то знанием, не можем себе представить, а что другие люди этим знанием не обладают. Точнее, это сделать очень сложно, и проклятие знания начинает работать, во-первых, у маркетолога, который подсознательно предполагает, что его потребитель похож на него самого. Огромное количество владельцев бизнеса, особенно микро и малого бизнеса, считают, что если этот продукт, и стартаперов, кстати, считают, что если этот продукт важен и полезен для них, то он будет точно так же полезен и для покупателя. Это полная чушь. Вам наоборот, всегда нужно предполагать о том, что вы ничего не знаете о потребителе, и самое главное, он или она на вас совершенно не похожи. Очень частая проблема проклятия знания бывает в работе, например, людей, которые оценивают какие-то предметы антиквариата. Они обладают большим количеством знания о предмете, и при этом покупатели могут этими знаниями не обладать. Это приводит к тому, что высококачественные вещи – начинают обладать завышенной по отношению к рынку ценой, и потребители просто не готовы платить, потому что они не поймут высоты качества того, что вы им предлагаете. Это может быть даже в случае, когда вы продаете металлопрокат, условно говоря. Если вы предлагаете какой-то неимоверно крутой металлопрокат, который не может оценить потребитель, просто потому что он не понимает, что там оценивает, то у вас явно есть какая-то проблема. И наоборот, проклятие знания приводит к тому, что вы можете занижать цену на какой-то продукт относительно низкого качества, хотя вы могли бы держать цену выше, и это не было бы обманом потребителя. То есть очень важно об этом думать, помнить и размышлять. Поэтому теперь мы понимаем, что мы должны упрощать понимание нашим покупателям. Для этого мы должны четко, последовательно и очень понятно вести их, Пониманию. Мы должны понимать, что у них может быть большое количество лакун, и мы должны стремиться эти лакуны достраивать. Если оказывается, что у нас достаточно сложный продукт, то нам нужно потратить достаточно много усилий для того, чтобы упростить вот это кривое обучение пользованием продукта или упростить понимание продукта. Это тоже очень-очень важно, и на это нужно обращать внимание.